Головки делительные FNL 100B применяются на сверлильных, фрезерных, шлифовальных и прочих станках. Простая конструкция позволяет быстро и точно произвести деление на фиксированные части. Зажим заготовок производится цанговым 5C, которые имеет линейки для круглых, квадратных или шестигранных профилей. Выбрав цангу необходимого размера и соответствующего заготовки профиля, вставляем ее до упора в шпиндель. Необходимо ее расположить пазом по направляющему штифту, имеющимся в шпинделе. Закручиваем тяговую втулку в тыловом конце шпинделя до вхождения в зацепление с цангой. После этого в цангу вставляется заготовка. Продолжаем проворачивать тяговую втулку по часовой стрелке. До момента, когда цанга приблизится к заготовке вплотную в готовности ее зажать. Затем перемещаем фиксирующую рукоятку вправо до зажима. На делительном диске имеются регулировочные винты в каждом из 24 отверстий, точно расположенных в равных интервалах. Когда все эти винты выкручены до исходного положения, каждый раз при нажиме на рукоятку и повороте до упора будет происходить поворот заготовки на 15 градусов, это деление на 24 равных части. Закрутив винты через один, каждый раз получим поворот на 30 градусов, это деление на 12 частей. Закрутив винты по два в подряд с пропуском в одного, каждый раз получим поворот на 45 градусов. Это деление на 8 частей. Таким образом, закручивая или выкручивая регулировочные винты в нужном порядке, можно получить автоматическое деление на означенные части или последовательности. Головка может работать и в вертикальном положении. В горизонтальном положении при обработке длинных деталей для поддержки можно воспользоваться задней бабкой тип 5057.